Эй, посетители психушки Немиркин. Вы когда-нибудь задумывались, каково это быть подавленным? Вы обеспокоены тем, что кто-то в вашей жизни может быть в депрессии? Как вы думаете, могли бы вы заметить определенные закономерности у людей, которые могут быть в депрессии? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных признаков, что кто-то вместе борется с депрессией. Номер один. Они чувствуют себя беспомощными и безнадежными. Кажется ли вам, что кто-то из ваших знакомых расстроен? Но это чувство сохраняется уже более двух недель. Есть ли у них мрачный, серый взгляд на свою жизнь? Люди, находящиеся в депрессии, борются с отчаянием, и им трудно испытывать оптимизм, потому что их эмоциональную реакцию на хорошие или плохие вещи бывает трудно выразить. Номер два. Они потеряли интерес и удовольствие от своей повседневной деятельности. Находят ли они занятия, которые им раньше нравились, внезапно бессмысленными? Пренебрегали ли они своими хобби или личной гигиеной? Когда их спрашивают об их уходе, отвечают ли они вопросом «в чем смысл» или «почему я должен пытаться». Депрессия заставляет людей терять способность испытывать удовольствие и радость. Номер три. Они испытывают чувство отвращения к себе и своей никчемности. Страдающие депрессией развивают неточную и резкую самокритику, потому что они увеличивают масштаб своих ошибок и недостатков. Это приводит к тому, что они чувствуют вину за прошлые действия и события и даже вину за саму депрессию. Это приводит к низкой самооценке и чувству собственной никчемности, и цикл начинается снова. Номер 4. У них возникают необъяснимые боли. Депрессия влияет не только на наш разум, но и на наше тело. Есть ли у кого-нибудь из ваших знакомых постоянные боли в теле, от которых они не могут избавиться даже с помощью лекарств? Эти симптомы могут быть психосоматическими, которые относятся к реальным физическим симптомам, которые возникают из-за ума и эмоций, или находятся под их влиянием, а не из-за конкретной причины в теле. По словам врачей Нэнси шиммель и Стивена Ганса, некоторыми примерами физических симптомов являются головные боли, боли в животе, боли в спине, ригидность суставов и боль в мышцах. Номер пять. Они чувствуют усталость и медлительность. Жаловался ли этот человек на чувство опустошенности и вялости? И эти чувства не проходят, даже несмотря на то, что он высыпается? Дремлют ли они ежедневно даже во время сна? Другим физическим симптомом депрессии является усталость и снижение энергии из-за умственного истощения, которые приходят с депрессией. Номер 6. У них проблемы с памятью. Чувствуют ли они, что не могут трезво мыслить и забывают о важных задачах и встречах. Депрессия может вызвать проблемы с принятием решений и запоминанием вещей. Туман в мозгу – еще один раздражающий симптом, потому что по мере усиления депрессии способность сосредотачиваться снижается. Номер 7. У них появляются изменения в привычках сна. Спят ли они меньше обычного, или изменились стандартные часы качественного сна, необходимые для их возраста. Или у них развилась бессонница, или они плохо спят по ночам. Возможно, у них гиперсомния, что означает, что они спят больше, чем раньше. Однако это проявляется в том, что им становится трудно справляться с повседневными задачами, и этот недостаток качественного сна может привести к беспокойству. Согласно исследованию, проведенному университетом Пенсильвании, было обнаружено, что испытуемые, которые спали всего 4,5 часа в сутки в течение одной недели, сообщали, что чувствовали себя более напряженными, злыми, грустными и умственно истощенными. Номер 8. У них меняется аппетит и вес. Кажется ли, что у этого человека пропал аппетит, или он стал более бодрым, или кажется, что он похудел, или набрал вес, даже не пытаясь? По-видимому, это изменение аппетита может произойти довольно быстро в течение месяца с изменением на 5%, согласно HiltGuide.org. Эдвард Абрамсон, доктор философии, почетный профессор Калифорнийского государственного университета в Чико, утверждает, когда вы в депрессии, гораздо труднее встать с постели, а тем более обращать внимание на то, что вы едите. Номер 9. Они раздражительны и подвержены перепадам настроения. Стал ли этот человек беспокойным и легко расстраиваетесь из-за мелочей? Говорят ли они, что люди действуют им на нервы? В результате депрессии у них возникает внутренний дисбаланс, поэтому у них есть неконтролируемые эмоции, которые колеблются, например, от радости и спокойствия до гнева и расстройства. У них низкая терпимость к поведению людей, поэтому они неожиданно набрасываются, создавая еще больше чувства вины и напряженности внутри себя, а следовательно, и в своих отношениях. И номер десять – они одержимо говорят и думают о смерти. Люди, страдающие депрессией, к сожалению, сталкиваются с суицидальными мыслями, которые становятся частыми, и иногда на них можно действовать. Это внутреннее черное облако делает практически невозможным ожидать чего-либо вообще. Они могут говорить что-то вроде того, что никто не будет скучать по мне, если я уйду, или всем будет лучше без меня. Если кому-то захочется действовать в соответствии с этими импульсами, пожалуйста, обратитесь за помощью, позвонив на национальные горячие линии по вопросам самоубийств, или обратившись к медицинскому работнику, или поделившись информацией с надежным другом. Мы добавили список горячих линий для самоубийц в описании ниже. Имеете ли вы или кто-то из ваших знакомых отношение к этим знакам? Если вы нашли что-нибудь полезное, пожалуйста, поделитесь этим видео со всеми, кому, по вашему мнению, оно может принести пользу. Есть ли у вас какие-либо другие предупреждающие знаки, о которых вы знаете? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться в комментариях ниже. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо, что посмотрели, и мы увидимся в следующий раз.